кража детей. Достал ребенок? можешь нанять грабителей, которые инцинируют его кражу. Максимальный срок похищения 11 часов. Цена варьируется от 1 до 3 тысяч долларов. Мы не знаем, от чего зависит стоимость театрального похищения, но такое представление явно может плохо сказаться на сознании малыша. Акула дьявола. Любишь океан, рыбок и острые ощущения, можешь заказать себе чудо-дайвинг с 7-метровой акулой из семьи Хоть рыба и не нападает на людей, у нее все равно есть огромные зубы, которыми она легко перекусывает мелких обитателей океана. Цену удовольствия за такое развлечение нам узнать так и не удалось. Марафон по Сахаре. Существует марафон, в котором принимать участие согласятся только самоубийцы. Это пробег по Сахаре. Соревнования представляют из себя 250 километров дистанции, которые придется преодолевать на 60-градусной жаре по пескам одной из самых больших пустынь планеты. В 2007 парочка храбрецов так и не пришла к финишу. Помешал сердечный приступ. Мало того, за участие в соревновании нужно заплатить 4000 долларов. Каяк – трехместные грибные лодки, на которых обычно плавают жители Антарктики. Но можешь оценить удобство такого передвижного средства и ты. Для этого понадобится 16 тысяч долларов и много смелости. Ведь плыть придется по ледяной воде при холодном ветре и температуре минус 50 градусов по Цельсию. Похороны. Существуют страны, где можно побывать на собственных похоронах. Для тебя соберут толпу скорбящих, батюшку, оркестр сыграет прощальную песню и гроб с твоим телом закопают в землю. Это удовольствие более чем просто доступно. Цена вопроса – 3000 долларов. Морг. Согласимся, гроб и скорбящие незнакомцы слишком наиграно, Поэтому можно вместо театральных похорон инсценировать твою смерть. Вот только придется поваляться не в общественном месте с условно разбитой головой, а в морге среди настоящих трупов с биркой на большом пальце ноги. Советуем не посещать этот аттракцион, если у тебя шалят нервишки. Цена удовольствия – 2000 долларов. Беглец. А слабо побывать в шкуре беглеца. Тебе к виску приставят дула огнестрела и вежливо попросят бежать, иначе будет больно. Поверь, это представление заставит нервничать даже самого смелого мужчину. Цена – 2000 долларов. Охотник. Надоел пейнтбол. Прими участие в развлечении, где придется не воевать, а охотиться на живого человека. Мы искренне надеемся, что пули для такого представления не боевые. Иначе придется очень аккуратно стрелять, дабы не убить беглеца. Стоимость развлечения – 2000 долларов. МиГ-29 В России за 16 тысяч долларов можно полетать на многоцелевом истребителе МиГ-29. При этом пилоты настолько любезны, что разрешают даже подержаться за штурвал самолета. Можешь не волноваться, если вдруг так и не сможешь удачно приземлиться. В стоимость аттракциона входит страховка, которая покроет весь ущерб. Формула-1. А хочешь стать шумахером? Тогда приготовь 600 долларов. За эти деньги с тобой не поделятся знаниями и техникой мастерства знаменитого гонщика, зато дадут разогнаться до 200 миль в час почти 300 км в час на болиде, у которого под капотом спрятано 900 лошадок. В 2008 году в Зимбабве государственные власти запретили делать это в общественных туалетах.